Глупая. Там ведь анкеты. Ну? А что он напишет в графе отец? Все даже его мама не знает, кто его отец. Настоящий мужчина это тот, кто любит всех людей и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И нужно учиться любить и учиться ненавидеть. Вот эти самые главные предметы жизни. Завтра же во всех девичьих уборных поставить новые зеркала. Кокоток будем растить? Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы вряд ли представляете, что это такое. А разве можно спорить с гением? Можно. И нужно. Истина должна проверяться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин и всегда очень сердился, когда живую истину стремились переселить в чугунный абсолют. Ну, а как ты себе представляешь счастье? Любить и быть любимой. То есть я не о какой-то необыкновенной любви. Я говорю, пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И чтобы мы жили дружно и умерли бы в один день, как говорит Грин. Вик. Это ведь мещанство. Я знала, что ты так скажешь. Нет, это, это не мещанство. Это нормальное женское счастье. Мама, ведь это несправедливо. Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо запомни. А как же человек? Человек вообще? Человека вообще нет. А есть только гражданин. Который обязан верить! Верить! Завтра перед всей школой, как перед всем народом, отречешься от своего отца. Я тебя предупреждала! Я тебя Мама! предупреждала! Я тебя очень люблю, но если ты еще раз ударишь меня, я уйду на совсем. слышишь? Немедленно марш на свое место. Живо. Не смейте. Не смейте говорить мне ты. Никогда. Меня из партии исключили. Из родной партии. Все не так. <смех> Что? Зачем? Какой тяжелый год. Приезда автора создатели картины ждали с ужасом и трепетом. Ведь выпуск дипломной работы студентов Гиков прокат зависел только от ответа Бориса Васильева. Он приехал, с сжатыми зубами поздоровался. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Пошел в... В зал сел, впереди, все остальные мы сели, сидели сзади. Посмотрел то, что снял Юра Кара и смонтировал вот эту курсовую и объединенную с дипломной работой. Зажегся свет в зале. Он не поворачивается. Пауза такая. Вот так, медленно, медленно, медленно он стал поворачиваться, и у него щеки были залиты слезами. Говорит, кто это снимал? Говорит, это вот этот вот мальчик круглолицый, луноликий Юракар. Говорит, только он и больше никто. Он вышел со слезами на глазах, бросился в коридоре, где, покажите, покажите мне ее его спросили кого, он говорит искру, покажите мне искру, и я так прям по стеночке, мне кажется, я растеклась, я прилипла к этой стенке, и все расступились, и я осталась одна. и он подошел со слезами на глазах, и он так, ну, такой волевой походкой, я честно говоря очень сильно испугалась, я не поняла, что, что я сделала не так, и он подошел, так взял меня, встряхнул, вот так вот за плечи и сказал спасибо тебе, но я же не знала, что написала такую искру, у меня три раза. А я подумала, ну все, свой Оскар я уже получила.